чтобы тебе не только говорили, что тебя любят, а что иногда даже не обязательно что-то говорить. А я люблю, когда мне говорят. Вот сегодня я сидел здесь, у вас еще никого не было. Я каждый раз думаю перед выступлением, что сегодня никто не придет. Я ехал сюда и волновался полдня, что никто не придет, и я буду читать стихи для себя. Спасибо вам, что пришли. Прошу тебя, скажи мне, что все будет, и будет непременно хорошо, что жернова неведомых нам судеб не перетрут надежду в прошу. Что письма все дойдут до адресатов, Что я вернусь туда, где меня ждут, Что горечь злоба и рму утраты Не переполнят внутренний сосуд. Я должен знать, что ты меня не бросишь И не предашь за заприбышню монет, Что в самый трудный час по доброй воле Ты не уткнешь мне в спину пистолет, Что слово «друг» — не жалкая пустышка, Неброшенное запросто кляну, Что где-то там нам будет передышка. И никогда не станет все равно. Я буду верить в завтрак как без оглядки. Мне кажется, на то полно причин. Всего на долю выпадет в достатке. Но главное...